приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского. и сегодня мы будем вместе с вами тестировать новинку из восьмого каталога oriflame это новая губная помада стойкая супер матовая серия the one color unlimited выходит всего 10 оттенков а мы с вами попробуем 7 и сразу обращаю ваше внимание что в этом каталоге проходит акция при покупке двух помад вы получаете супер специальную очень выгодную цену каждая помада 269 рублей но если вы внимательно посмотрите условия акции то она распространяется на любые два продукта со страницы со 104 по 113 и кроме пробников и нескольких кодов внимательно посмотрите условия на 107 страничке Итак давайте пробовать помаду. Мне очень хочется ее протестировать, потому что эта помада матовая, не сушит, не стирается и дает плотное, абсолютно комфортное покрытие, которое увлажняет губы в течение дня и до 12 часов стойкости. Ну что же давайте пробовать. Первый оттенок самый светлый персиковый беж 41636 помада приходит в таких вот красивых ярко-розовых домиках и помада в форме карандаша то есть помада-карандаш я люблю эту форму потому что удобно наносить сразу на губы помаду даже если нет контура но естественно вы выбираете свое нанесение можно сначала контурным карандашом обвести губы или сразу носить помаду так пробуем итак первый оттенок персиковый беж у меня такие ощущения необычные если сравнивать со стойкой помадой ультрафикс из серии the One. я думаю что вы все ее помните то у этой помады прям такое вот легкое нанесение, я просто провожу как лепесточком розы по губам, и сразу появляется цвет. У этой помады несколько более плотное нанесение. Я бы сказала, такая по ощущением, она как будто густая, даже эта помада очень интересна. И я бы даже не поняла сначала, что она стойкая, потому что у стойкой какие-то ощущения немного другие, как будто она сразу фиксируется на губах. А это и по ощущениям, как увлажняющая помада. Но посмотрим, что произойдет через какое-то время с губами. Пишите мне в комментариях вопросы, если вам интересно. А мы сейчас протестируем все остальные оттенки. Оттенок мягкая роза 416-39. Очень красивый цвет. И все так же приятно лежит на губах и мне кажется цвет немного отличается от цвета который представлен в каталоге согласна а сейчас у меня на губах бархатный лиловый его код 41640 и в моем понимании лиловый абсолютно другой цвет такой немножко нестандартный а этот очень приятный комфортный и может быть использован как на каждый день на работу и если сделать отличный такой очерченный контур то как вечерний оттенок красивый цвет правда розовый коралл оттенок 416-41 этот просто необыкновенный цвет мне так нравится я очень люблю яркие такие оттенки но этот какой-то вот необычный согласна Такой прям как конфетка красный рубин 416 42 41643. Вишневый бархат. Очень смелый оттенок. Темный ягодный четыреста шестнадцать, Такой очень сочный оттенок, очень красивый. Кстати, я заметила, что многие цвета пересекаются с, кол... с цветами из других коллекций. Мне кажется, какие-то вот этот точно уже я видела оттенок, ну и некоторые предыдущие. Сейчас мы с вами сделаем тест, тест на руке, чтобы еще вблизи посмотреть все оттенки повнимательнее. 416-36 персиковый беж. Четыреста шестнадцать, тридцать девять, мягкая роза. Четыреста шестнадцать, сорок, бархатный, лиловый. Четыреста шестнадцать, сорок один, розовый коралл. Четыреста шестнадцать сорок два, красный рубин, четыреста шестнадцать сорок три, вишневый бархат, и четыреста шестнадцать сорок четыре, темный ягодный. ну а теперь я прощаюсь с вами выбирайте оттенок помады на ваш вкус то что вам понравилось то что вам подойдет чтобы носить помаду с удовольствием если видео полезно ставьте лайк с вами была Лилия Донского. пока пока